Приветствую вас на моем канале. Меня зовут Лилия Донского. Сегодня обзор пустых баночек за октябрь месяц. Л легкая, кстати, получилась такая вот упаковочка. Наверное, немного потратили. А по факту получилось 24 баночки на 323 балла по ценам текущего каталога 18300 рублей а со скидкой 20% получилось 14600 рублей то есть почти 4000 составила экономия представляете как здорово иметь скидку в компании oriflame экономится такая приличная сумма денег сейчас расскажу вам что понравилось что не понравилось Ну, обо всем по, по порядку и начинаем с витаминок это мужской wellness pack Миша выпил Миша довольный мы wellness pack пьем ну это витамины кто не знает мы wellness pack пьем уже почти 11 лет даже я, я больше потому что я начала раньше пить wellness pack многие меня спрашивают Лиля поделись секретом своей молодости и красоты друзья мои если вы вникнете в тему wellness и почитаете как астаксантин как омега-3 влияют на наш организм на кожу на волосы вы поймете что секрет это нет просто я вкладываю деньги в wellness то есть я исключила из своей жизни там, алкоголь да, сладости ну, какую-то такую ну, наверное вкусную да, фигню я так это называю но я без нее совершенно спокойно могу жить а, пустила средства на, именно на wellness. Вот смотрите, курс внутри комплекса пропила вторую пачку, сейчас третью открываю. Результат, ну какой результат? Ну нет такого выпадения волос обильного. Ногти какие у меня выросли, я просто сейчас посмотрела, говорю, ого, как быстро стали расти ногти, они такие крепкие. Буквально сегодня делала маникюр. Я очень довольна, то есть результат классный. Но моя цель на волосы. Я хочу отрастить длинные волосы. Мне очень нравятся косы разные заплетать. Ну то есть плетение. Сейчас у меня пока они вот такой длины где-то, ну ниже лопаток, а раньше они у меня были ниже попы. Я прям когда садилась, я на них сидела и все благодаря Wellness. И сейчас еще включила активно коктейль потому что какое-то время прям перерыв делала и мало коктейля пили а сейчас стала ну, стараюсь каждый день хотя бы одну порцию выпивать потому что именно вот белок нужен нашим клеткам для строения организма да, чтобы ну, хорошие здоровые клеточки были поэтому разберитесь в этом повнимательнее почитайте посмотрите видео их очень много на ютубе и просто выберется для себя как дополнение к своей жизни вот в рацион включить wellness но и это еще не все долго будем сегодня разговаривать такой с ротиком взрезала крем divine royal у меня вся коллекция крем для душа лосьон для тела и аромат вы знаете любовь к этому к аромату пришла именно через лосьон когда я попробовала то есть я искупалась и потом нанесла на тело лосьон я поняла что я хочу аромат то есть до этого я его не хотела брать но знаете что интересно все-таки именно вот красоту аромата я чувствую больше через лосьон сам аромат для меня какой-то вот такой легкий такой нежный я его так сильно не ощущаю а именно когда я наношу лосьон он впитывается а потом сверху добавляю аромат вот тут просто что-то невероятное я всегда рекомендую если есть в каталоге предложение что аромат и крем к нему идет всегда берите или аромат крем и дезодорант вот чтобы как можно меньше было других ароматов вот именно один и они друг друга будут дополнять усиливать и продлевать вот это тоже очень важно закончилась пудра Зиван я просто даже вот прям практически расстроен там кстати капелька осталась но высыпать я ее уже не смогла эту пудру уже сняли с производства но когда она была последний раз с часиками представлена, в каталоге я увидела, что ее не будет. Я взяла себе, по-моему, 4 штуки. И вот у меня последняя закончилась. Я, честно говоря, в расстройстве очень ее люблю. Но я сейчас взяла себе по очень хорошей скидке giordani gold пудру рассыпчатую она еще лучше конечно по качеству но она и обычно очень дорогая а это была и доступная и классная и мне так нравилось что не такую маленькая баночка удобная то есть ну, как бы место мало занимает но пудра просто супер ну что говорить о том чего уже нет это очередной флакончик средство с лаймом и чайным деревом это сильное ранозаживляющее и обеззараживающее средство для чего его можно использовать ну, вот например прыщики какие-то воспаления ожог ранка укусы вот, у нас везде кстати еще если перхоть можно вот прям брать наливать шампунь на руку капать 2-3 капельки вот так смешивать и мыть голову можно просто втирать волосы но у него запах все-таки есть такой немножко резкий и он долгий то есть надо смывать все равно можно добавлять в крем если кожа чувствительная и часто возникает воспаление Просто в крем, и как я обычно делаю, я беру крем на ладошку, сюда капаю, здесь смешиваю. То есть я не размешиваю в банке целиком, потому что это не очень, как говорится, хорошо. Возможно, попадение в крем каких-то бактерий. Вот, поэтому на ладошке капелька смешали, перенесли. Мне кажется, это не проблема абсолютно вот еще один мой любимчик это крем для глаз серия Novage Ecologen я перепробовала в oriflame все продукты которые мне по возрасту доступны и я хочу сказать что все-таки Ecologen он мой любимый потому что вот с ним эффект моментальный он такой заметный то есть снимает отеки все морщинки убирает кожа подтянутая такая в тонусе в хорошем ну, мне очень нравится. У него маленький расход. за Счет того, что есть дозатор, то есть так мы нажимаем капельку. Я обычно на безымянный пальчик одну каплю так выдавливаю, пополам делю. Там буквально вот спичечная головка да, по размеру. И аккуратно переношу на область вокруг глаз, по орбитальной косточке. Важно, не нужно близко глазам то есть оно все достанет везде то есть мы будем моргать крем сам достанет куда нужно а потому что если вы будете слишком близко наносить к слизистой то может возникнуть отечность может даже аллергическая реакция появиться но читайте инструкцию везде написано что крема наносят на зону вокруг глаз пор бедальной косточки не ближе вот, что-то дальше, бустер. Это бустер антиоксидантный, такой маленький помощник. Для чего бустер нужен? Он для того, чтобы быстро снять все проблемы, то есть усталый вид, недосып на лице, да, что-то такое, вот бледность. Бустер с пипеткой. И нужно взять крем дневной, нанести на руку, капнуть две капельки этого средства две-три капельки опять же нужно смотреть по коже потому что какая-то кожа скажет мне одной капли достаточно а моя например говорит больше больше давай четыре то есть я не экономила но он просто бесконечный я начала им пользоваться еще в начале лета и вот он только закончился на этой неделе это как так долго каждый день пользовалась он мне уже надоел я уже хочу другой открыть продукт а он все не кончается ну классный и мне нравится прям во-первых крем наносится легче у крема меньше расход особенно когда дневной крем густой вот я и коллагеном пользуюсь он все-таки плохо наносится его там нужно было вбивать кстати сейчас выходит обновленный крем будет классно носится обязательно возьму попробую вот. а с бустером даже этот капризный экологен наносится идеально просто идеально так что здесь еще эта дочка отдала это не мой лосьон хотя я его обожаю серия Loving Care кстати почему-то я ее не вижу давно в каталоге ее не сняли случайно с производства кстати это отличная серия во-первых у нее такой эстетический вид очень красивый так лаконично такое светленькое молочное все и аромат миндаля он мне нравится я люблю такие вкусняшки особенно с миндалем я все люблю это очень вкусно лосьон огромный 400 миллилитров хватает надолго он круто наносится на кожу то есть прям так классно впитывается ну прекрасный продукт просто чудесный так для волос вот давайте как раз обсудим кондиционеры для волос у меня здесь видите есть кондиционер не oriflame но ну, я думаю что вам интересно же да по-моему все интересно же послушать мнение человека который попробовал другой продукт мне часто присылают на обзор какие-то средства и вот мне присылали реше шампунь и кондиционер. Шампунь я вам чуть позже про него расскажу. Я им все-таки так пользуюсь иногда. Но вот знаете, вот первое впечатление было такое классное. Очень понравилось. Он как-то интересно делает. Я так понимаю, что в состав входят такие компоненты, которые создают объем и разглаживают волосы. То есть вот реально просто первый раз помыла ощущение, что я сделала укладку. То есть вот тут вот поднятые волосы у корневой зоны. Здесь они такие гладкие, объемные. То есть такое ощущение, что волос очень много. Но на следующий день они уже падают. Такого вида нет. И у меня было ощущение, что чуть-чуть подсушивает волосы. А у меня и так волосы сухие, куда мне их сушить? Нет. То есть, ну, как бы первое, вот то, что ну, вот такой вот эффект классный. Но что интересно, мою голову второй раз, третий. То есть я, я тестировала, прежде чем записывать обзор. А уже такого эффекта нет. То есть как бы вот первый раз вау. Потом я делаю перерыв, несколько раз мою голову привычными мне шампунями и кондиционерами Арифлейм, потом опять мою опять такой эффект. То есть если делать периодически, то да, классно. Если регулярно, оно как-то вот я не знаю, то ли волосы привыкают, ну что-то вот пошло не так. Вот, но что интересно? с момента открытия вот здесь прям на баночке написано что использовать нужно в течение 6 месяцев с момента когда вскрыли продукт и срок годности где-то тут тоже я видела да вот срок годности до 23 апреля 2022 года но полгода не прошло как я его открыла а вот я буквально на днях я его открыла а он, а он изменил запах то есть он как бы такое чувство, что он начал прокисать. Вот, вот это меня немножко огорчило, поэтому я его выкинула. Хотя тут еще вот, еще вот столько вот я на просвет вижу. То есть где-то пятая или четвертая часть, если так наполам. да, почти четвертая часть осталась. И все, и неудобно. То есть вот так стоит флакон, потом не вытряхнешь, невозможно достать. Надо держать вот так вертормашками, а колпачок маленький и он постоянно как бы падает. Вот тоже мне упаковка не очень понравилась. Ну хорошо, расскажу вам про арифлейм бальзамы. Тут и шампуни есть. Давайте сразу их все достану и маска. И еще маски как видите да, пользуемся мы в основном только oriflame но вот так как присылают все так как присылают надо попробовать во-первых мне это интересно как, как женщине просто как любопытной женщине сравнивать другие фирмы потому что есть же компании тоже хорошие и продукты есть интересные Ну, oriflame меня полностью удовлетворяет вот на сто процентов но любопытство толкает вперед Итак, чем мы пользуемся смотрите три кондиционера закончились сразу три кондиционера и маска для волос у нас в семье три человека дочка муж и я у всех длинные волосы даже у Миши он и хвост собирает поэтому расход большой и вот бывает такое что в один месяц заканчиваются два шампуня сразу потому что у каждого свой а у меня два у меня даже три сейчас моих шампуня открыто только в oriflame три разных мой любимый сейчас вот просто любимый butanicals потому что мои сухие волосы с ним просто оживились такое чувство что они просто такие, <гас> их подменили я когда первый раз ими голову помыла и сказала это что тоже такой разовый будет эффект но вот использовала первый кондиционер уже второй открыла шампунь расход маленький потому что я первый раз мою голову каким-то простым шампунем из серии love nature а потом Butanicals экономлю таким образом потому что продукт дорогой и его так быстро разобрали на складе думаю а вдруг не будет больше вот поэтому хочу сказать волосы просто оживают аромат классный вот сегодня как раз мыла голову видите они такие пышные и они живые в них сухости нет то есть они вот прям вот я их трогаю а они приятные на ощупь а вот реше еще другая компания потом покажу тоже когда закончится от них волосы как будто вот обезвожили их все из них высыли, просто такие пакли объемные но пакли то есть они вот так вот не сыпятся вот далее кондиционер клевый кондиционер разглаживающий вот мне нравится серия hair x разглаживающий волос какой-то и восстанавливающий и разглаживающий я их просто обожаю какие они классные но кондиционер нужно нанести не на минутку не на две а подержать все равно 5-10 минут эффект будет намного лучше, чем если сразу быстро смыть. Медовый кондиционер. И вообще серия с медом и молоком идеально подходит для всех, у кого волосы сухие, ломкие, окрашенные, обезвоженные. Да, вот, вот у всех, у кого сухость, даже сухость кожи головы, значит, этот шампунь вам облегчит. То есть не будет зуда, не будет вот этого чеса какого-то. Ну, просто потрясающе и маска, маска вот как раз восстанавливающая, отличная маска, супер. Но что я хочу сказать, если сравнивать, я как-то брала маску, я не помню, в профессиональном магазине. По качеству мне показалось, что они прям одинаковые. Но получилось, что наша маска даже подороже выходит. Ну со скидкой дешевле, да. Если по цене каталога дороже, но если использовать скидку 20%, то получается, ну, примерно равно или даже чуть-чуть подешевле. Классная масочка, тоже маской пользуемся периодически. В основном кондиционеры справляются со всеми задачками, куда поставить. Но иногда маску делаем, чтобы дать больше питания. Например, вот маски, которые я обожаю, с манго, банановая. Манго самая любимая. Маски в пакетиках мне хватает на два раза. Представляете? То есть я взрезаю использую половинку-половинку говорю дочке чтобы она взяла если она не берет у нее тоже свои вот эти маски и пакетики надарила или забывает я ее в следующий раз мою голову опять использую маски люблю знаете как наносить вот я промыла волосы смыла все промокнула хорошо-хорошо полотенцем чтобы не текло наношу маску заматываю и одеваю нашу шапочку специальную для масок и просто вот прям 30-40 минут с маской хожу вот под шапочкой, специальная вот шапка. А маски работают еще лучше. И вот просто смываешь потом. И как рапунцель, такие волосы классные, хочется трогать, то есть они такие прям суперские. Вот, рассказала вам все. И краска для волос. Меня все время спрашивают, какой краской я пользуюсь. И я, мне кажется, я в каждом видео говорю, оттенок 9.0, по-моему, светлый. Я забыла, как называется. Здесь нигде не написано, прям название краски нету. Но ну, посмотрите в каталоге 9.0 оттенок у меня, видите, он чуть-чуть другой. Он не такой, как на модели. У меня он более, как бы, я его называю медовый такой цвет, как бы а рыжины нету, ну какой-то вот такой медовый. Не знаю мне очень нравится краска у нее в составе омега-3 и масло льна и они увлажняют волосы сразу то есть в момент окрашивания волосы уже напитываются очень крутая краска кстати в 16 каталоге ее последний раз покупаем а потом она появится только в четвертом каталоге 2021 года поэтому если вы пользуетесь уже этой краской, делайте запас, рассчитывать, чтобы вам хватило до четвертого каталога. Я даже, наверное, побольше возьму, чтобы точно хватило. Так, следующий продукт. Вау, это невероятное мыло жидкое для рук и тела. И самое главное, да, это шалфей. А что еще тут состав? Шалфей. А еще я забыла. клупок и шалфей. Лиер. А что все это? С чем это вот мыло жидкое? А, ирис и шалфей. Угу, сейчас заново начну. Так, следующий продукт, который закончился, это жидкое мыло для рук и тела. Ирис и шалфей. Невероятно крутое жидкое мыло, серия Essence ⁇ Co. Очень нравится, и я уже туда водичку прям наливала. Использовали моментально. Вот вспомните, когда оно у нас вышло? По-моему, в позапрошлом каталоге. То есть за два каталога ушло в лед, хотя оно стоит только в этой ванной, на первом этаже в ванной другое, на кухне третье. И такой классный расход. Я просто была удивлена. У нас обычно так быстро это мыло не уходит, но оно потрясающе вкусно пахнет и мылится классно так это крем для интимной гигиены то есть ну, для того чтобы увлажнять интимные зоны хороший классный крем с удобной крышечкой и уже новые открыли пользуемся нам нравится прям очень хороший крем Так, это тоже дочка отдала крем для лица с кокосом и алоэ крем мягенький нежный хорошо увлажняет и как раз идеально подходит для молодой нормальной кожи рекомендую еще он вкусно пахнет по моему Ага. вот кончился все равно вкусно пахнет у нее кстати очень маленький расход кремов но кожа молодая понятно что расход небольшой это моя баночка новейдж гель-тоник для умывания я перепробовала все гели в oriflame молочко я не люблю и я хочу сказать, что именно это средство меня покорило. Когда компания объявила, что в серии Ноdge идет обновление и что теперь тоника не будет, а будет гель-тоник, я просто у меня был протест внутренний, потому что я всегда считала, меня так учили, что нужно сначала умыть лицо, а потом его тонизировать для того чтобы завершить процесс очищения чтобы поры закрылись и так далее и тут они нам говорят нет все отменяем Но на самом деле в oriflame ученые работали над этим гель-тоником 6 или 7 лет чтобы вот сделать такую уникальную формулу чтобы очистить и сделать тонизирование но я все равно у меня оставались в запасе тоники я все равно еще не каждый день но по привычке у меня рука тянется взять ватный диск тоник и протереть лицо вы знаете каждый раз протираю и радуюсь насколько чисто очищает этот гель у меня всегда ватный диск идеальный чистый вот пользуюсь обожаю этот гель тоник так еще у меня тут карандашик Карандаш для губ розовый. Из старой-старой коллекции, The one У нас сейчас обновилась коллекция. И вы знаете, он у меня просто подсох. Осталась вот прям вот пепирка маленькая. И я стала им сейчас красить губы. И... А он вот высох. Я настолько редко-редко пользуюсь розовыми помадами и розовыми карандашами, что он просто у меня... Первый раз такой чтобы карандаш высох, но он много лет стоял. Ну и, и я поэтому говорю ему спасибо, прощай. Вот далее скраб для тела с арбузом и лимоном. Это дочка отдала пакетик использовала. Я тоже брала такие пакетики. Ну прикольный скраб. Я не могу сказать, что он прям вау волшебный там. Мелкие, есть отшелушивающие частички, больше как бы геля то есть нет такой концентрации, как, например, в серии. Спа, да, спа, там просто ву, берешь скраб он такой густой а этот выглядит как гель то есть его выдавливаешь он такой жиденький пенится скрабирует то есть им можно часто пользоваться но такой запах у него просто вот яркий энергичный летний ну вот просто вкусняшка настоящая а здесь целых три банки первая банка это кальций наш классный морской кальций с витамином D я кстати пропила подряд две банки сейчас открыла третью банку может быть еще кстати из-за кальция у меня такие ногти стали просто наикрутейшие ногти и что я хочу сказать у меня я уже рассказывала почему я стала подряд заказывать кальций так обрадовалась что мне он помог и я увидела реальный результат потому что когда вот просто пьешь и понимаешь, что да, это важно, это полезно, все говорят, да, что это нужно, особенно там после 40 лет обязательно женщина должна пить кальций. Но что интересно, пока ты не увидишь реально, вот, что помогло, ты не, не будешь тянуться к банке рукой, согласны? Вот почему кальций стал у меня в разряде любимчиков в серии Wellness. У меня началась проблемы с суставами на ногах, то есть вот где вот это вот, мы наступаем, когда да, вот этот вот сгиб. Я утром просыпаюсь, а идти не могу, то есть я не могу наступить и разогнуть вот до конца, вот они же должны суставы хорошо гнуться. И тут я понимаю, что я иду еле-еле, мне надо их растереть размять, и только через какое-то время у меня опять нормальный ход. Меня это, честно говоря, напрягло, потому что, ну, понятно, что мы меняемся, что организм там изнашивается, он не вечный, ну, да, ну, стареет организм, по-простому говоря. Но не хочется стареть, вообще не хочется, ни капельки. И тут как раз вот акция была с кальцием, и я начала пить. Через две недели у меня вот эта проблема с ногами прошла. И мне не с чем ее больше связать не с чем и я пью вот выпила эту баночку еще одну сейчас третью открыла в следующем каталоге будет по акции кальций опять возьму и проблема не возвращается значит кальций помогает пить кальций он реально помогает зубы конечно новые не вырастут но по крайней мере может быть не будут так сильно портиться ну все пустой пакетик его. и две последние баночки Слушайте, сколько в этот раз велнеса дело в том что у нас был перебой и женского wellness не было на складе и я достала запасы у меня в запасе всегда омега видите пустая омега стоит и астаксантин астаксантина еще три банки полных когда была акция я затарилась и этим и этим и а, пила уже как раньше берешь пакетик вот такая же вот коробка женский wellness pack пакетик достала выпила класс вот насколько удобно все-таки Сейчас у меня процедура: открыла одну баночку, достала одну капсулку, закрыла баночку, открыла другую омегу, достала две баночки, закрыла. Там у меня витамины вот в такой банке еще стоит Это жутко неудобно. Я просто вот буквально еле-еле уже себя просто вот, ну, держу в руках, просто лиля надо, открывай. Иногда мне Миша это делает, потому что я просто вот. Ну, не бешусь, ну, ну, могу забыть. Или, ой, сейчас пять минут их открывать, закрывать. А я такая вообще торопышка. И мне все время надо бежать что-то делать, у меня куча дел. Так вот, в результате скоро они закончатся, и уже появились витамины. Я заказала пачку. Валенс Пек. Фух, слава богу. Все, я вам все рассказала, как есть. Я всегда искренне делюсь информацией, и вы не удивляйтесь что я не говорю плохих отзывов. Потому что вот за годы работы в Арифлейм, я уже, знаете как, я уже знаю. Так, это хорошее постоянно беру, это хорошее постоянно беру. Дочка любит этот лосьон. Я когда он был со скидкой, я всегда ей беру. Шампунь, то есть уже я знаю, что нам идет. Что нам нравится, я это и заказываю. Я не заказываю те продукты, которые мне не нравятся или не подходят. Поэтому плохих отзывов не будет. Но я, кстати, могу, если вам интересно, если будете в комментариях, напишите, да, ли или мне интересно, я могу рассказать отдельным роликом про продукты, которые мне не нравятся. То есть есть, да, такой список черный. Черный список, этого я не беру. И когда мне кто-то хочет заказать, я отговариваю. Хотя может быть человеку подойдет но мне то не нравится я поэтому говорю не-не-не слушай мне вообще не понравилось давай не будем давай вот это вот посмотри вот это классно то есть я люблю рекомендовать продукцию для меня неважно купят или нет то есть смысл не в деньгах да, что заработать на продажах а смысл такой человеку продукт да, порекомендовать за который я вот просто вот. Прям ручаюсь что будет классный результат если будешь конечно каждый день пользоваться будет классный эффект и ты точно будешь довольна или доволен вот если напишите я вам такой сделаю видео страшное видео все что мне не нравится в oriflame спасибо вам большое за внимание за ваши отзывы которые меня окрыляют и вдохновляют работать и записывать новые новые видео делиться с вами информациями и своими эмоциями я вам всем желаю успехов классных результатов от продукции если вы нацелены на работу то карьерного роста и просто будьте счастливы и здоровы до встречи подписывайтесь на канал обязательно и внизу нажимайте на колокольчик потому что вы будете получать оповещение какое именно видео вышло если интересно будете смотреть Вот. все пока-пока